Мы не говорим про инфляцию рубля, мы говорим про то, что когда происходит шок на финансовых рынках, да, то есть когда происходит коррекция э, на рынках долга, на рынках акций, то есть в период кризиса самое дорогое, что может быть, это ликвидность, это кэш. То есть э, в период кризиса нужно оказаться в самых ликвидных активах, какие только могут быть. Самые ликвидные активы, что бы там ни говорили, по-прежнему являются доллар. Поэтому каждый раз, когда происходят какие-то экономические шоки, просто доллар глобально растет. То есть инвесторы начинают бегать отовсюду. Они начинают бежать с развивающихся рынков, инструментов с фиксированной доходностью, облигаций, уж тем более они бегут с рынка акций. Они уносят свои ноги с рынка сырьевых товаров. И что значит уносят ноги? Значит, они эти активы продают. Что значит продают? Это значит, что они продают облигации, акции, причем как на, на развитых рынках, так и на глобальных. И если они их продают, то взамен они получают кэш. И поэтому это приводит к некому такому шоку долларовой ликвидности. То есть количество долга мирового, да, который мы сейчас наблюдаем в 150 триллионов долларов, он на 90-95% номинирован в валюте доллара. И поэтому получается, что как раз таки люди, когда начинают бежать, они в первую очередь бегут в доллары. Это первая импульсная реакция, да? то есть страшно продавать, сохранить, убежать, то есть уйти в ликвидность. Продают все, в том числе и золото, то есть мы наблюдали в там, февраль март месяц да, 2020 года, то есть в принципе падало все. На глобальном рынке падало все, падали акции, падали облигации, падало золото, все абсолютно распродавали, доллар укреплялся. Индекс доллара непосредственно рост. Это первая тенденция. Потом, да, после, второго, после того, как первые вот вот панические продажи произошли, люди вышли кэш, они думают, ага, куда же мы пришли, сколько теперь стоит облигации, сколько теперь стоит золото, сколько теперь стоит акции. И там уже идет перераспределение, но первый импульс да, он заключается именно в укреплении доллара.